Привет, меня зовут Анна алферова и в этом видео я покажу простые дизайны, познакомлю вас с аэрографией, кто не знаком, как легко просто из ничего сделать шикарный дизайн. Итак, я беру сеточку, в данном случае у меня кусочек упаковки от цветов. Спасибо, дорогой сыночек. И белый фон. Плотно оборачиваю сетку вокруг ногтя и первый цвет краски, который я беру, желтый базовый, яркий цвет, который я обожаю. Для данного дизайна в данной цветовой гамме можно взять и желтую пастель, тоже будет смотреться очень круто. Задуваю полностью ноготь желтой краской. Не снимая сетку, беру яркую розовую, темно-розовую краску для усиления контраста и прокрашиваю основной рисунок ниток в данной сетке. Смотрится уже круто, но я хочу добавить большего контраста. И для этого я возьму темно-фиолетовую краску и добавлю ее буквально в какие-то узелки сцепления рисунка сетки это могут быть как вспышки можно немного провести по линиям но совершенно немного чтобы именно в узлах добавить контраста и вот что у нас получилось как вам такой вариант этот дизайн сможет выполнить любой новичок главное распыляйте сухую краску и такой дизайн легко закрыть одним слоем финиша этого вполне достаточно будет все прекрасно держаться в данной технике можно делать невообразимое количество дизайнов. Главное, какой у вас будет фон. И, конечно же, какой цвет краски вы выберете для окрашивания. Посмотрите, какие варианты у меня есть. Это буквально несколько вариантов такого дизайна с марафона. Если вы не подписаны на меня, срочно подпишитесь. У меня много интересного.